Приветствую вас на канале Максима Серепанова о городе Краснодар. Мы находимся с вами в поселке Российском, округе города Краснодар-Прикубанский, в ЖК Британия. Вот такие небольшие трехэтажные дома. У каждого дома своя котельная. Отопление на дом по газовому. Подходит труба газа, в дом уже заходит. Вот. Электричество, сеть находится в поселке Российском. Рядом строится. Прованс Компания АСК Домики аккуратные Небольшие Балкончики чисто Клумбы Внутри домовая территория облагорожена Здесь подъездные пути, парковки Между домами достаточно большое расстояние Это не такие хихищники Как там Маскальный район Здесь более-менее так аккуратно а дома стоят, ну и квартиры стоят так же недорого, как и в том же музыкальном районе.